Добрый день! Добрый день! Оксаночка, мы знакомы давно, но я к тебе пришла получить у тебя совет и пострашивать у тебя по вопросам деточек маленьких. Я работаю с детками, занимаюсь с ними воде, обучаю их разным новым методикам плавание и у нас достаточно интенсивное занятие в воде, задержки дыхания, ныряние много. Поэтому я хотела у тебя получить совета по поводу некоторых моментов, которые вызывают беспокойство у мамочек. Значит, какого рода советы? Значит, Во-первых, я хотела спросить у тебя, чтобы ты рассказала о себе. Я психолог, работаю с детьми и взрослыми, работаю с детьми разного возраста. И иногда я консультирую тоже и маленьких совсем детей. С какого возраста самых маленьких? Ну, с самого рождения. Потому что иногда какие-то сложности возникают у мамы с самого рождения. И на самом деле, работая вместе с мамой и с ребенком, можно ну, решить какие-то вопросы, связанные с трудностями кормления, весна. Ну, то есть разные как бы проблемы, которые возникают у мамы, да. да, которые хочется там сразу решить, но на самом деле, возможно, там, ну, важно помочь маме просто там, выдержать какие-то этапы, да, у -у -у. потому что это является естественным таким поведением ребенка, и его нужно просто пережить. У -у -у. Понятно. Да, например, да. я участвовала также в проекте вот по наблюдению за младенцами, такой как бы скорее образовательный проект, но он помогает тоже мамам чувствовать такую поддержку, да, потому что он такое длительное время идет, да, с рождения до двух лет, э, специалист приходит в семью, и в течение часа находится в семье, э, наблюдая, как рождается эта взаимосвязь между мамой и ребенком. Э, казалось бы, ничего не делает, но при этом помогает маме чувствовать себя более тоже, уверенно и спокойно. Я поняла. Значит, что, что я хотела тебя спросить, значит, о, о, о, курс, который я предлагаю, пройти мамам, если они захотят научить своего ребенка своего полугодовалого ребенка научить держаться на воде, плавать и то есть они попадая в воду в любом любого скажем положения переворачиваются на спинку и лежат как мог сколько, сколько угодно долго вот этот курс э, непростой э, для освоения, этот, чем интересен этот курс, он не обучаемый, а он встроен в каждом ребенке, вот, и просто мы его раскрываем. Но раскрытие связано, и освоение, и владение этим навыком связано с, с некоторыми ну, переживаниями у ребенка. То есть переживания зависят, по моим наблюдениям, от нескольких факторов. Если у ребенка есть свои какие-то проблемные точки по здоровью, это тонусы мышечные, это недоразвитые рефлексы, которые влияют в первую очередь на сам механизм вот именно в, этой, в этом срезе, это плавучести, задержки дыхания ослабленной, и по положению тела плавучесть плавучесть уменьшена, то есть напряжение в теле уменьшает плавучесть ребенка. И на каком-то этапе мама, которая, воодушевившись вот, успехами там, деток других, включается в эту программу, вот, и, и на каком-то этапе, когда уже я их научила, как правило, вот, вот эта ситуация такая, я их научила, и затем мама занимается под моим наблюдением. И какие-то моменты психологического рода маму настораживают, беспокоят, и вот, вот этот момент хочется поддержать маму и получить свою консультацию, насколько степень переживаний могут ребенку навредить. Значит, тут тоже такой странный посыл. Значит, вся эта система заключается в чем? Значит, малыш, а с это плавучить, проходит какой-то очень мощный такой толчок координационный. Mm -hmm. то есть очень много чего они моментально у них срабатывает. Значит, потом, когда э, я занимаюсь маленькими детками, обучаю вот, оптимально 6 до 8 месяцев, ну вот mm -hmm. до года, до года, скажем, потом это сложнее. Можно, э, я занимаюсь, но это уже связано э, много индивидуальных моментов. По психологии, по, по психологии, в первую очередь. Значит, малыши осваивают положение безопорное, Идет ли ему потом в дальнейшем, ага. наложится ли этот отпечаток, потому что дети маленькие. Вот это вот в э, сам посыл, что мы занимаемся с маленькими детками хотим делать максимально все приятное. Ага. Вот эти нюансы, скажем, вот насколько можно э, предлагать малышу трудиться, маленькому ребенку предлагать какие-то упражнения, связанные с его э, максимальной ну, на самом деле в течение года, для, первого года жизни, для ребенка естественные разные формы физической активности. Это то, что является нормальным, естественным для него ну, полем развития. Да? не естественно учить буквы не естественно учить английский язык показывать карточки это не естественно для развития ребенка в течение первого года жизни может не, скорее может уже на как бы вот эти данные может быть они ну вот тоже у меня я с одной стороны доверяю, но а другим, физическое думаю, нет? развитие как бы оно естественно ребенок там начинает осваивать вертикаль, да, допустим, там, переворачивать, ну, в полгода он уже освоил вертикаль, он уже может сидеть, да, может владеть телом, переворачиваться с живота на спину, да, и это тоже ему не всегда давалось, например, когда не получалось, он мог плакать, и капризничать, а мама старалась ему там помогать, чтобы он все-таки с этим справился. То есть в любой, как бы, такой деятельности, да, могут возникать, напряжение и ребенок может высказывать свое недовольство, да, и там капризничать, и плакать. Вопрос не в том, э, ну должно ли вообще все проходить без слез. Да. да? Вот, вот слезы вот возможны. Воз... ну как бы вопрос в том, это, как... это, очень, извините, вот, это очень точка, которая очень важная, потому что очень многие родители вот категорически вот это как бы маркер такой, если ребенок заплакал, то все вот есть такой процент тоже достаточно большой, мам. То есть они вот считают, что если какая-то ситуация ребенок, проявляется. Опять же, я им рассказываю, что ребенок разговаривает таким образом, то есть через плач может проявляться многие-много эмоций. И беспокойство, и страх, и манипуляция – это все малыши могут выражать… Ну, манипуляция – это вопрос, как бы, сложный. В данном случае, не знаю, насколько мы можем применить этот вопрос манипуляции <соспособление> здесь. <соспособление> Но <соспособление> то, что ребенок проявляет, <соспособление> как бы, разные чувства через да. плач, это действительно так. И вот в этом смысле мама может быть чувствительна к этому плачу. Да. Я буду маме, Посоведу ну, как бы, на, ну, такой серединный путь, что ли, найти. Да? То есть, все-таки, когда… Ребенок уже плачет интенсивно и выражает свое ну, действительно ну, такое сильное отчаяние, да, как бы в плаче. Да? То есть, возможно, я бы тоже остановилась и какое-то сделала шаг назад, а потом попробовала бы еще. Да? То есть вот тут нужно как бы гибко подходить. Но не так, что каждый писк приводит к тому, что нужно там прекратить Но, работу. в такой процент, делать, не да. небольшой процент, который ну, разумно нужно понимать ситуацию, владеть ситуацией, что вызвало. Потому а а что есть особенности? Если какого-то ребенка сильно передавить, то он вообще может как бы, да, действительно вот, пережить эту, ну, ситуацию как насилие, ему будет там плохо, да. А какому-то ребенку нужно наоборот как бы его поддержать, выслушать его плач, сказать, что давай еще попробуем, давай еще да получится там. Это, это, это Даже уже... с маленькими детьми да. нужно говорить, да, и поддерживать их в том, что как бы, мы это с тобой сделаем. Да. То есть вот речь должна присутствовать, да, мне кажется, обязательно и со стороны мамы, да, и со стороны тренера, да, который поддерживает и говорит, давай ты. Можешь попробуешь, да. Я вот смотрела ролики ваши, да, и там мы тоже используем, что ребенка нужно предупредить, да, что сейчас будем нырять, сейчас будем делать то, да, потому что ребенок очень чувствительный к речи, да. Хотя mm -hmm. нам кажется, что маленькие дети совсем ничего не понимают. Но на самом деле дети многое понимают, и речь для них важна. Слова им помогут помогать переживать тоже эти ситуации. Я поняла. Значит, еще вопрос у меня какой? Важный, что опять же вот эти ситуации переживания ребенка они в разных семьях проходят по-разному. Если мама уверена и владеет ситуацией, потому что я мама, которая хотела отключиться в этот курс, во-первых, я предупреждаю, что у нас контакт mm -hmm. должен быть длительный. В течение года я должна как бы наблюдать как минимум периодически маму с ребенком, чтобы вот эти например, курс был закреплен и предоставлен ребенку во владение свободная, mm -hmm. чтобы не было. мы научились, что-то не доделали. Есть нюансы, которые там надо в определенном возрасте нужно подправлять. Mm -hmm. Важно да. поддерживать маму, подсказывать упражнения и корректировать вот ее, если есть какие-то сомнения на этот счет. Поэтому есть мамы уверенные, у них происходит проходит все это легко. Есть мамы, которые неуверенные, и на каком-то этапе просто все... Но вот я думаю, что мама, которая как бы решается, да, вот ей как бы нравится, хочется научить ребенка как бы плавать в данном случае, например, из... даже не только потому, что таким образом его развивать, а из точки зрения безопасности, например, да, потому что это обеспечивает ребенку безопасность. Конечно. Но она должна быть сама ну, принять решение, да, как бы, они участии, в, да. в этом курсе. Ну, то есть, ей должно это подходить да, по ее там философии там, и так далее. Потому что есть ну, много разных точек зрения. Если мама будет чувствовать сомнения, она не будет помогать ребенку. Мама должна, есть, мама послужнательно... должна принять, как бы вот что она в этом участвует. Вот Она выбрала тренера, которому она доверяет. Она выбрала там среду, в которой она считает, что ребенку будет хорошо. Да? Тогда она сможет ему помогать. Да. Справляться с этими ну, моментами сложными, да, эмоциональными и чувствовать, когда нужно остановиться и с ребенком попереживать, а когда нужно двигаться вперед и проявить, да, настойчивость. Да, проявить настойчивость. То есть, мама, которая сомневается или не уверена, да, она ну, не сможет ребенка поддерживать в процессе этого обучения. Какие именно они могут быть? В чем опасность? В чем ну, безопасность? то, что касается раннего развития вообще, да, как бы эм, был, наверное, лет десять назад вообще такой бум, да, и пока он еще у нас продолжаются вот такие волны раннего развития детей, э, э, там, обучаемость пеленок и так далее, да, то сейчас уже э, доказано, что раннее развитие интеллектуальных каких-то способностей ребенка, да, раннее развитие например языковое раннее развитие, да, которое э, не включено в обычную такую бытовую среду ребенка, ну скорее наносит вред, нежели чем там, дает пользу. А в, какой, в каком плоскости может быть вред? Как это проявляется? Ну что вот, потому что все хотят э, и многие включаются мамы, которые активные в э, этом ну, я будут как раз тут еще разведу, да, потому что у меня тут немножко раз, разница есть, да, то есть. Первый год жизни ⁇ это первое, что важ, важно для ребенка. Это развитие его отношений с самыми близкими людьми, да, с мамой, с папой. Вторая это важная часть ⁇ это его физическое развитие, да, моторное развитие физическое развитие. Соответственно, ну, то, что помогает ему развиваться, да, это взаимодействие, да, активное взаимодействие с родителями и с ближайшим окружением, да, и, возможно, он чуть старше уже и с людьми, которым доверяют родители, да, там бабушки, дедушки, тети, дяди, да, и какие-то близкие в семье люди. И э, его физическое развитие, да, его ну, способность э, чувствовать удовольствие от своего тела, от возможностей своего тела, то, как он переворачивается, садится, ползает, да, и так далее, да, разные вот моторные все навыки на да, обучении. Понятно. Значит, насколько допустимо какие вещи? Вот в той же гимнастической гимнастике, ну, она больше распространена, поэтому я ссылаюсь на нее. Движения, которые вызывают вращение, не у всех оно вызывает приятие и вот этот вот ажиотаж. То есть, что я имела в виду? То есть, э, мы привыкли э, занятие с ребенком, это и удовольствие ребенка. Оно должно быть, но бывают моменты, где маленький ребенок ну, как бы, ну, выражает э, обстановку, беспокойство, скажем, расстраивается. Насколько степень вот, вот этого момента допустима? Оно понятно, что все индивидуально? Но, но для... вот я сторонник того, чтобы идти от ребенка. Да? То есть, потому что программа эта программа, она рассчитана на некий там, усредненный результат усредненного ребенка, да, и она не учитывает определенные особенности, которые могут возникнуть в контакте с определенным ребенком. Ну, например, можно привести такой привести связанный с активным использованием массажа того же самого. Да, да, -то. Массажи тоже вызывают э, На данный момент приятели. считается, что массажи скорее причиняют вред, чем пользу Да то есть и ну, с укубам там мало очень показаний, когда массаж ну, хорош Да хотя вот буквально там десять лет назад Да вообще всем и каждому прописывали массаж и вне как ребенок очень активно и сейчас очень активно прописывается, но как бы часто, да, все-таки массаж может больше вреда принести, чем пользы. Да? Если особенно он делается, не учитывая как бы, реакции ребенка. Ага, вот вот реакция ребенка является. Реакция ребенка является важной, и важным является контакт с ребенком. Да, у специалиста, например, если это делает специалисты, да. То есть если, например, выбирать между разными техниками, то лучше, если как бы играть в массажные какие-то мероприятия, будет маму проводить, да, которая как бы там пройдет, например, какое-то обучение. То есть, даже таким специалист. образом обучать специально маму. И да. даже если мама будет не так эффективно делать, как, скажем, массажист, то это будет ребенка полезнее. Чем как бы, какое-то вмешательство, которое не учитывает, э, да, не учитывает э, ответ да, ребенка. Понятно, что есть ситуации, в которых медицинские есть показания для массажа, да? Но даже в этих ситуациях специалисту, который массаж проводит, да, он эффективнее может это сделать, если он подбирает и подходит к ребенку как существу, которое имеет свою собственную как бы уже такую архитектонику, да, там своего поведения, эмоций, чувства, он уже реагирует, да, и если специалист это учитывает, то массаж может пройти без таких серьезных каких-то протестов и Я возмущений. Поняла. То что касается гимнастики тоже, да, какому-то ребенку она подойдет, он будет с удовольствием какие-то упражнения делать, а какому-то что-то не подойдет, mm -hmm. да, вот он будет испытывать дискомфорт. Если ребенок раз за разом испытывает дискомфорт, да, а это не учитывается, то впоследствии… Ну, Есть никому... фактор, говорят, привыкание тоже очень-очень… Э, стимуляция может быть, да, для ребенка, потому что динамическая гимнастика – это что-то такое, интенсивное такое действие, если родители или специалист которые делают они это делают ну, совсем рвением uh -huh. да и так далее они могут гиперстимулировать ребенка uh -huh. слишком много будет эмоций таких I высоких yeah. да, ребенок ребенку сложно их ими управлять то есть uh -huh. я скорее за такое как бы неспешное движение да когда мы с одной стороны прислушиваемся ребенку и делаем шаги какие-то, да, которые, как бы, вот, а я хочу тебе это предложить. Ага, а уникабельность. Да, да, да попробуем, подегустируем, как тебе, да, вот так вот тут мы можем продвинуться, давай еще, да, вот тут ты можешь больше, давай еще, да, ну, то есть, как бы, все время есть вот этот вот а, фактор контакта. Занятия проводятся в группе, заходит мама с ребенком, mm -hmm. я учу маму, что делать с малышом. Mm -hmm. Очень много э Мам хотят, спрашивать возможность индивидуальных занятий, где они малыша отдают тренеру, и тренер занимается. Если маленькие дети, я, ну, я пытаюсь сказать маме, что лучше бы вы заходили в воду, я вас расскажу, покажу, научу. Да, вот. это скорее вот такой верный подход, потому что для малыша мама – это оплот его безопасности. И вот какие-то такого рода обучения, они должны заходить через маму. Да, потому что, потому, что, что я, тогда да. он вот ощущает, что вот он в безопасности, да, он может на маму опираться. Да, и он так может познакомиться через маму с новым человеком, да, ну, то, мама, есть, то есть, да, да, согласна, через маму, согласна. и он будет доверять уже. Через какое-то время можно уже, ну, включаться более непосредственно специалисту в эти занятия. Но ему как бы, э, вот не надо спешить. Все, поняла. Потому что если еще маленький ребенок э, и мама не уговаривается. Я могу, как бы, ну, это несложно, ну, не сложно. Если ребенок полгода, семь месяцев, восемь месяцев, около года, это просто невозможно. Часто невозможно может кричать, это может кричать, потому что по нормативам возраста семь-восемь месяцев у ребенка страх чужих появляется, это показатель того, что ребенок развивается нормально. Да. И, это тоже все, да, они и они он правильно так и должен реагировать на другого человека в этом возрасте. Да. Если он так не реагирует, скорее это повод для беспокойства. Да. это я тоже видела, потому что э, детки с синдромом э, аутизма, либо э, У -у -у. такими вот нюансами, это все четко видно. Мама мне уговаривает, что, вы знаете, он нас так всех любит, всех так, всех так хорошо. Но когда мы начинаем занятия, уже общаемся свободнее Мама говорит, что у них ставят вот эти вот э, mm -hmm. симптомы. И поэтому, и малыш, действительно, у него нет этого категории боевливостей. Что... Это отодвинут границы, нет границы безопасности, безопасности. Нет границы безопасности, опасности. И потом, почему этот страх появляется? Не, не просто же так он появляется, а потому что ребенок хорошо начинает дифференцировать, кто его родной человек, да, и на кого он как бы опирается, кто агент его безопасности, да, да кому он привязан, да, а кто ну, там другой. Да, то есть появляется вот эта дифференциация, он взрослеет. Анила, Значит, лучше, чтобы занимался родитель, пускай это будет медленней, не так качественно, скажем, не так правильно, как бы, делать тренер, но для ребенка это будет правильнее. Да, Путь. ну и я бы Более тут, наверное, гораздо. как бы даже... Э, ну, не говорил о том, что там правильнее или неправильнее, да, просто это будет адаптировано под ребенка, да. Да, и тренер всегда легче скорректировать маму, да, что еще раз ей показать, еще раз, да, и как бы процесс будет двигаться в том темпе, в котором как бы семья вообще проживает, да. в их как бы такой в диаде, да, да -на -на -на. в их ритме. Какие рода, какие комментарии? специалиста, психолога могут быть противопоказания освоению программ для маленького ребенка, для грудничка. Какие могут, могут быть противопоказания с точки зрения детской психологии для включения в какие-то программы детские? Я думаю, что Программа, любая программа, она стандартизирована. Да? Там есть определенный ну, алгоритм, да, который нужно провести, чтобы ребенок освоил те или иные навыки. И понятно, что этот алгоритм, он выработался да, в ходе там, создания программы и, там, ориентирован на такой усредненный вариант. И какой-то ребенок эту программу может освоить быстрее, какой-то медленнее. Это зависит уже от индивидуальных особенностей семьи, которая обращается из самого, собственно говоря, ребенка. И, наверное, мне кажется, есть тот ну, веер индивидуальных реакций, когда нужно подумать, как бы, стоит ли эту программу да, предлагать семье или нет. Например, допустим, семья обращается с ребенком, который прожил ну, такой тяжелый период в родах. Да, и после родовой такой адаптации да, в семье у него есть определенные сложности, да, такая специфическая, какая-то может быть реакции, тонусы да, могут быть такие чрезмерно сильные там, и так далее. И эта программа может быть для него чрезмерно интенсивной. Да? Он может испытывать много стресса, потому что э, его сложности мешают ему да, осваивать какие-то навыки. И в этом случае можно ну, адаптировать да, эту программу и предложить родителям, например, пройти э, э, курс да, э, работы с реабилитологом, например, поработать с этими тонусами дополнительно для того, чтобы вход в программу обучения ему был более таким простым и легким, да, не таким стрессом. Я ну, поняла. То есть очень, важно, стрессу, очень ну, важно учесть все нюансы до начала До начала как бы, программы. Да, обсудить все за и против не торопиться и не выработать, торопиться, выработать. Да, да и выработать. вообще как бы это, наверное, одна из таких ну, на, на все случаи рекомендаций, да, что важно не торопиться, а попробовать понять, как ну тому или иному, иному ребенку эта программа может быть полезна, да? то есть какой-то ребенок будет осваивать ее быстро, да? ему нужен темп, ритм Большая скорость, а какой-то ребенок нуждается в более медленном темпе, да, в таком постепенном подходе. А что нам помогает это понять? Да? Прежде всего, хороший контакт с самой семьей, да, с родителями и с ребенком. То есть не так вот прям сразу, а увидели, да, познакомились с сестра. Какое-то вот такое постепенное вслушивание, всматривание, да, знакомство. Да, в котором как бы, ребенок воспринимается тоже как субъект. Да, не объект какого-то э, ну, воздействия, да. а субъект. Он тоже маленький субъект, тоже маленький человек, который участвует в этом э, мероприятии. Да, пока родители за него приняли решение, да, что он, они хотят, чтобы он этому научился. Да. Но, в общем-то, если мы будем подходить к, к нему как субъекту, мы можем ему тоже увлечь его да, этой, Программы, да, предложив ему ее, да, учитывая его реакции индивидуальные, адаптируя под эти индивидуальные Понимаю. реакции. И добавлю еще, да, что важно, что если уже в путь отправились, да, то в любой программе важен ритм. Вот Если ритм был выбран там, быстрый, медленный, он все равно должен сохраняться. То есть он не может прерываться. Если родители ритм прерывают, ну, допустим, они пришли на одно занятие, потом пропали, потом через две недели пришли на следующее занятие, потом опять на месяц пропали, то ребенок будет терять контакт, и через три таких вот обрыва он будет испытывать колоссальный стресс при приходе на программу, да. и очень сложно будет через это пройти. Этот стресс связан не с самой программой, а с обрывами, которые у него происходят в, в освоении, в Освоение. получении. И но часто таким родителям приходится отказывать, потому что они не могут быть. Да, вот в, в таких ситуациях, в общем-то, я как лицо ответственное тоже понимаю, что мы наносим какую-то ребенку, не какой-то, а наносим стресс. И поэтому как можно выйти из этих обрывов? Ну, тут, ну, либо их не, не совершать, либо не все-таки, регулярно, да, регулярное посещение. регулярное посещение должно быть, да. И тогда ребенок, ну, как бы, может потихоньку, да, преодолеть, да, тот стресс, который у него возник в связи с а, Еще хотела спросить у тебя, как психолога, э, вот э, достаточно большой процент э, ситуаций где родитель э, не очень ответственно отнесся к моим рекомендациям, и после таких, там, допустим, одного-два обрыва, они их просто не вижу. Uh -huh. Что можно посоветовать, если они сами остались, вот, скажем, с, с, с ребенком, которого вот эта ситуация не решилась? Uh -huh. И, в общем-то, с моей практики я вижу, если родители прервались, где-то на месяц-два какой-то отпуск, может быть, они возвращаются, и малыш, если последние занятия были относительно спокойные, именно плакал, тут возникает какой-то вот стресс, но ну, как новая как бы вот возврат. Mm -hmm. И что посоветовать родителям в таком случае? Что посоветовать? То есть я говорю, что, с одной стороны, это неприятно, с другой стороны, мы видим, что ситуация носит характер как бы такой недорешенности. То есть нужно, с одной стороны, это плохо, с другой стороны, это хорошо, потому что вот эта проблема, она как бы подвисает на, на психике ребенка, и, то есть, видно, что она недоделана. Uh -huh. То есть, с одной стороны это плохо, с другой стороны это хорошо, что мы сейчас ее решим. Они а она будет сопровождать ребенка и в дальнейшем. Чем опасны вот эти такие стрессовые сопровождения? Вот. Вот. Во на тут два вот, таких вот, момента получается, что, во-первых, когда родители на какой-то длительный период уезжают на лето, например, на два месяца и есть вот перерыв занятия, да, можно тоже попробовать смягчить эти перерывы. Во-первых, они могут сохранять какой-то контакт с тренером да, в этот период. Не обязательно а буквальный, на бассейн, да. Не, не только бассейн, если они, например, выехали куда-то, да, они могут же тоже там плавать, делать какие-то упражнения, которые они делали, да, могут поддерживать связь. Или показывать ребенку какие-то ролики, которые они записывали в бассейне. Угу. Но то есть, чтобы у ребенка сохранялась вот эта вот связь с местом, в которое он ходил. Потому что для ребенка э, стрессовым может являться само по себе ну, вот это длительная э, угу. разлука, да? ну, то есть он забыл это место. Я поняла. А вернулся уже в более старшем состоянии, да, как бы возрасте, ему нужно снова опять к этому месту привыкать. А Маленькие дети, они не могут удерживать, в голове. он полностью как в новое место приходит. Если он приходит через два месяца, да. он приходит в абсолютно новое для себя место. Он, да. вырос, как бы, он вырос, у него другие ощущения, он уже по-другому это воспринимает, это уже другая, как бы для него э, тетя, тренер какая-то, да. Ну, не в... помнят с тетю, да? Правило, говорю, что они помнят. Вода, как бы, может быть, там какой-то такой. Я поняла. И хочу тебя спросить еще какой момент. Если это сложно отследить наши стрессы в детском возрасте, в какой ситуации, как они влияют на более зрелого уже человека, скажем. Это невозможно, наверное, отследить но какая-то же есть. Ну, скорее, как бы, в взрослом состоянии, мы уже, когда сможем с этим быть в контакте, да, мы можем вспоминать какие-то, да, ситуации с детства, которые на нас сильно повлияли, да, и таким эм, пусковым, что ли. Но они влияют достаточно серьезно, правда? Ну, конечно, влияют, конечно, да, да. потому что они э, в детстве же ну, формируются наши ответы нервной системы и в принципе формируется наша ну такая как бы индивидуальность да и в том числе стрессами она формируется да, да, Хорошо. значит я хочу тебя еще спросить какую роль играет наши внутренние страхи наши страхи родителя в воспитании в воспитании предложении ребенку решении какие то задач угу. Ну все зависит от. Нашей опеки, да? наша тревога, как она влияет влияет на нашего ребенка. Все зависит от количества и качества этого страха. В общем-то, страх это полезная составляющая, она позволяет как бы заботиться о безопасности. Да? но иногда, если страхи преувеличены, да, вырастают такую тревогу, беспокойство, и мама все время опекает ребенка, да, что не дает ему возможность сталкиваться с каким-то опытом, преодолевать какие-то препятствия, например, да, сложности, да, потому что везде хочется облегчить, да, эту сложную эту ситуацию. Поэтому, как и в случае с детьми, да, как я уже говорила, в, в начале программы, да, важно установить контакт с мамой, и если у нее эти страхи такие большие да, и много переживаний, нужно тоже дать место этим страхам, да, поговорить о них, возможно, да, как бы поговорить, где она должна руководствоваться этим страхом, да, вот, где она должна проследить, быть внимательной да, как бы к дыханию, например, ребенка, да, чтобы он мог правильно совершать ныряние на, в правильный момент. Да, и тогда она сможет ну, использовать свой страх как сигнал, скорее, да, для того, чтобы упражнение было выполнено правильно, а не как препятствие к тому, чтобы это упражнение делать. Да, и мама в этом смысле может тогда опереться на тренера да, и У -у -у. почувствовать, что тренер знает, что он делает, и можно как бы ощущать да, себя в безопасности, и расслабиться, и ей будет легче тоже эту программу с ребенком проходить вместе.